Ребятки, всех приветствую на своем канале «Сама себе швея». Меня зовут Ирина. Мне в голову пришла дебильная идея, и я хочу с вами ей поделиться. У меня есть вот такой худак. Я его сшила по выкройке «Грассер» вместе со штанишками. Я не помню, как называется, но здесь вам оставлю, да, чтобы вы видели. И что-то он мне как-то не зашел, этот комплектик не нравится. Мне не пойму, что может быть. Штаны широкие там идут, да, они мне как-то тоже не понравились, как на мне сидит. И сам вот этот худак, он какой-то короткий, он какой-то широкий. Короче, я решила его модернизировать. Листала тут Алиэкспресс и подглядела у наших друзей-китайцев такую интересную идейку. Я хочу, короче, дизайн такой, да, я хочу, короче, его вот так вот разрезать, разделить, не обрабатывать вот эти швы разреза, вот где-то может его подтереть, поддырявить, и э, сделать люверсы с этой части и с этой части, вот так вот они будут идти у меня, да, и через них протянуть веревку. Во-первых, я смогу его немножечко, как бы, опустить наверное я так предполагаю во вторых мне интересно что получится ну не получится и хрен с ним я потому что как-то и не ношу может быть где-то что-то еще такие дырки люверсы и шнурки сделаю ну чтобы как бы было так немножко хоть какое-то совмещение может сделаю где-то еще внизу так что решила все попросал свои дела и решила вам отснять ролик и показать, что у меня получится. Я тут на себе сделала ну, наметки, как это должно быть. Примерно у меня будет отсюда будет у меня где-то 5 сантиметров от шва. Ну да, как раз 5. И здесь тоже будет 5. Вот так. Прям на себе я, короче, это так не получилось у меня, и я прям на себе это все Разложила, ну и приблизительно нарисую, по какой линии я вообще буду резать. Ой, ну что, кромсаю. Кромсаю, прям буду в две э, и ту другую сторону. Люди, я сделала. Мама дорогая, теперь мне надо наметить, где я сделаю люверсы. Люверсы буду делать, допустим, да, допустим, вот тут. Точечку ставлю. И вот здесь. Наверное, их надо почаще делать. Я так думаю. Ну, Но... И все в принципе я пошла делать люверсы примерно у меня здесь расстояние, а я не знаю, может быть, их можно даже сделать на разном расстоянии. У меня здесь 2 сантиметра, они идут от среза на 2 сантиметра. Кстати, дырочку я сделала ничем не укрепляла, и вот этой вот штучкой штучкой этой сделала дырочку. Укреплять ничем не буду. У меня же тут, я как бы, надеюсь, ничего не вырвется. Так, ну все. Один готов. Кстати, я посмотрела, у меня люверсов-то не так уж и много осталось. А у меня есть еще вот такие кнопки. Можно еще ради прикола даже кнопки поставить. Интересно будет. Куда-нибудь. Ну что, я сделала пока только переднюю часть. Сзади я еще не делала, потому что у меня не особо хватает люверсов. И там, возможно, вообще будут сколько у меня там осталось? штук, наверное, семь. А тут, естественно, мне надо намного больше. Может, там вообще будут дырки, но я подумала, может, вообще эту часть соединить, а ту, ну, максимум вот здесь вот поставить по бокам, посмотреть, как это будет. То есть оставить может быть открытым. Еще я распотрошила вот так вот это все, значит, размахрила. Эта часть размахеривается, а вот эта часть не размахеривается, соответственно, да? Вот, и сейчас у меня, смотрите, вот такая куча есть всяких шнурочков, и можно сейчас что-нибудь попридумывать, как-то их повставлять так интересно. Можно разные, можно одними, можно, я вот знаете, что думаю, например, вот так вот, допустим, вообще завязать да, узелок, вот так, и, к примеру, вообще обрезать. Вот, вот так вот будет, да? И вообще обрезать, коротенький сделать. Или, ну, что-то попридумывать такое. Или попроводить вот так. Между собой там их. Так вот. Допустим. Сейчас, короче, вот это вот буду мутить, смотреть. Что тут э, подходит. Слушайте, все пошло вообще не по плану. Поначалу я вот эти вот попробовала нитки, но что-то мне не понравилось сочетание, да. Тут вообще, короче, можно брать любые шнурки и присобачивать как хочешь. Я долго крутила, вертела, переделала, в итоге решила сделать вот так вот. Еще я стачала плечи, и я поняла, что, скорее всего, если я что-то буду делать еще такое, я, может быть, буду, это у меня такой экспериментальный, да, образ. Я до плеч буду разрезать и зад резать не буду, заднюю часть, спинку резать не буду. Вот Можно было сделать только вот здесь вот спереди, не до конца плеч даже дорезая. Да? Ну, то есть не сечь вот здесь вот плечи. Сейчас на данный момент я их вот так вот э, сточал. И что не по плану, сейчас я вам покажу, что у меня случилось со спиной. Вот моя спинка. Вот так она выглядит. Это на кнопках. Это кнопки. Как появился этот треугольник. Дело в том, что мне не хватило люверсов. И я их там сзади... Сначала была такая же задумка, чтобы нитки сделать. Я их сзади сильно растянула. Ну, остатки люверса растянула. И когда завязала сзади, это было вообще некрасиво. Я стала снимать люверс. А люверс ни хрена не снимается. Это ставить люверс. Это... Там трудов надо. А снять люверс, вы хоть кто-нибудь пробовали снять люверс? Это же трындец, как сложно. Я начала уже рвать ткань. Я понимаю, я его снять не могу. Я его расковыряла, он торчит, режет там, да. Я думаю, надо что-то делать. Как эту спинку закрыть? Я понимала, что те места, где люверсы, я вам сейчас покажу, придется вырезать. И в итоге появился вот этот треугольник. Вот, я еще что-нибудь хочу сюда приделать, я не знаю, можно заплатки сделать на таких же кнопках, как сзади, да, можно разрезать рукав, сделать вставку и пристегивать рукав. Короче, я еще буду думать, что делать. Сейчас я вам покажу, что там за трендец, и мне это же еще как-то надо что-то с этим сделать. Вообще, я хочу э, это застрочить. Не застрочить, а вручную прихватить вот эти вот части, вот здесь, внутри их э, захерячить. Ну, это будет вообще прям э, не лакшери, не люкшери. Вообще кошмар полный, и об этом буду знать я, ну, насрать, да. Я как бы пробую, пробую, у меня сегодня творческий порыв. Вот, вот видите, вот здесь был люверс, я его вырезала. И вот у меня тык-впритык тут это все как бы закрывает, да. И я хочу это все-таки, наверное, вручную вот так вот прихватить. Вот здесь был люверс. И буду думать, что еще мне сделать такого, чтобы это как бы и сзади этот треугольник, ну, сочеталось, чтобы спереди что-то было и еще. Вот, кстати что у меня вышло с кнопкой, ой, с люверсом, что я пыталась усиленно люверс снять. Я тут уже и зубами, поверьте, прикладывалась, и всякими плоскогубцами, отвертками, и вот ткань начала в этом месте рваться. Короче, я не смогла его снять. Итак, что я думала-думала и придумала сделать? Как вы уже видите, я сделала вот такие вот надрезы и их, ну вот так вот помучила, да, чтобы они у меня тут потрошились. А внутрь я вставила вот такой вот кусочек. Но у меня получается вырезала, так надо его еще немножечко уменьшить. А, значит, сейчас я его уменьшу. И что я буду делать? Я этот кусок зафиксирую кнопками, чтобы у меня ну, как бы, понимаете, да, хоть немножко это все дело сочеталось. Постараюсь это впихнуть вот сюда и прикомпостить. Компостить. Чего я это слово сказала? Никто не знает, Причем тут оно. Вот так вот пристегиваем. Это такой приятный звук, я вам скажу. И делать это приятно, как будто лопаешь пузырики на пакете. Вот вот так это значит все у меня получается. Может быть, это низ надо как-то зафиксировать, а то он у меня вот так вылезет. А так может и красиво. Смотрите, как прикольненько в этом что-то есть. Что у нас получается? У нас получилось вот это. Ну, понятное дело, что можно здесь шнурки ставить какие угодно, завязки, менять это как-то дело, завязывать по-своему, делать с какими-то весюльками. Короче, мой эксперимент был опробован. Вот, не могу сказать, что он мне все равно нравится. Форма у него какая-то дурацкая. Но я для чего вам это показываю? Чтобы вы имели в виду, что как можно сделать. У меня вот прям руки горели. Мне очень хотелось использовать, потратить все люверсы. Очень хотелось потратить все кнопки. Я как бы попробовала и душеньку свою успокоила. Но закончить я хочу не этим изделием, а показать вам кое-что еще. Вот, что я шила после. То есть, э, это, конечно же, мне нравится, я Уди. Я... Намного больше, потому что тут тоже была задумка немножко другая. Здесь снизу должна была торчать кулирка, ну, как будто футболка, такая симметричная, вот так вот наискось, и цвета фуксия. И я ее пристрачивала к плечевым швам, вот здесь вот горловине и мне все это не понравилось и я ее просто вырезала могу показать у меня остались швы вот видите как это видно там вообще вот ну, это как бы мне носить это мне очень нравится вот эти вот как-то сказать разрезики вот я с ними долго заморачивалась но все-таки сделала и закончить я хочу именно на ней, на этом худе. И как вы видите, у меня тут немножко изменения. У меня появилась распашивалка промышленная, плоскошовка. Это я сниму отдельное видео, потому что там очень много нюансов. Совершенно нет никаких настроек ни в Ютьюбе, ни к этой машинке. Ну, то есть она как бы рассчитана на то, что... Ее поставили на производстве, пришел механик, все настроил, девочки сели, начали шить. А так, когда ты вот такой вот, ну, в бытовых условиях это используешь, ну, короче, я вам все обязательно сниму и подробно расскажу. Не теряйте меня, сейчас какие-то проблемы с инстаграмом, Вообще, в связи с той ситуацией, которая сейчас происходит, я буду продолжать снимать ролики, чтобы как-то, если это будет помогать людям отвлекаться от всех этих событий, да, я буду продолжать снимать, чтобы отвлекаться самой от этого всего. Я вот пытаюсь уйти в учебу, пытаюсь уйти в шитье. И если что, ищите меня, будет ссылочка, оставлю внизу, на телеграм-канал мой. Вот. Так что все, я со всеми прощаюсь, всем мира, все, всем пока.